Переведено и озвучено Green Candle для ру-комьюнити Hex. Те, кто из вас следит за крипторынком, особенно за рынком альтов, могли слышать про Hex, одного из самых быстрорастущих альтов, а также про его создателя Ричарда Харта, довольно загадочная личность в онлайне. Основатель Hex, Ричард, присоединяется к нам, чтобы поговорить про данную монету и его последующие проекты. Ричард, добро пожаловать на шоу. Спасибо, что пригласили. Очень приятно. У тебя много разных последователей, кто поддерживает, кто открещивается, в том числе твоих проектов. Про это мы тоже поговорим. О тебе по-разному отзываются, и смотря с кем ты ведешь беседу. Кто-то говорит, ты гений, инноватор, один из лучших современных предпринимателей нашего времени. Тебя и подделкой называют, те, кто сомневаются. Поговорим мы об этом. Я не говорю, что ты являешься или не являешься, кем тебя называют в интернете, но факт, что ты многократно преуспел, занимаешься благотворительностью. Также мы поговорим про 27 миллионов долларов, которые ты смог направить на благотворительность. Но сперва давай поговорим о Хекс. Да, конечно. Самая быстрорастущая криптовалюта. Собрала много внимания вокруг себя, со стороны ее пользователей. Много полемики вокруг проекта. Сперва-наперво расскажи, когда проект появился и как пришла идея создать что-то подобное. Разумеется. Я Ричард Харт, являюсь серийным предпринимателем на пенсии, был владельцем нескольких бизнесов с товарооборотом 60 миллионов долларов в год, штаб из 150 сотрудников, в далеком 2003 году. Вышел на пенсию, путешествовал по миру. Первый свой биткоин купил на верхушке цены 30 долларов, не продал, когда он опустился до двух. Занимался майнингом полных блоков с вознаграждением 50 BTC в одиночку, без пула. Как сами понимаете, 50 биткоинов это достаточно много денег сейчас. Помню в то время цена была 25 долларов. С цены в один цент BTC дал 6,5 миллионов иксов. Поэтому в мире только в криптовалюте вы можете заработать миллионы процентов прибыли, что само по себе удивительно. Далее. Биткоин, каким бы он ни казался, имеет кучу недоработок. Были ошибки в сети, баги. Майнинг плохо отражается на экологии. Биткоин не совершает никаких технических прогрессов. Единственный большой плюс – высокая ликвидность. Если ты миллиардер, и ты хочешь ворочать миллиардами долларов в биткоине, цена не так сильно идет против тебя. Это единственный плюсовой аспект. На данный момент есть другие более успешные проекты. Таким образом, у меня было большое количество биткоина, я подумал, почему бы не исправить проблемы в нем? В прошлом были те, кто старались улучшить сеть, но их просто гнали из биткоин-комьюнити, так как комьюнити не прогрессивная. Поэтому, если хочешь обрести свое статус-кво, нужно что-то сделать самому. Биткоин должен был стать пиринговой сетью платежей. Так и было заявлено в White Paper. Но он не стал такой сетью. Никто не использует биткоин по назначению. Сейчас его меньше принимают к оплате, чем три года назад. Также количество транзакций меньше, чем три года назад. Пропускная способность осталась на том же уровне, как и три года назад. Не так должны работать технологии. Поэтому если тебе нужна анонимность, или смарт-контракты, или стейблкоины, или вклады, чем является Хекс, все это невозможно сделать на биткоине. Это старая стагнирующая технология, которую скоро обойдут другие проекты. Например, эфир сейчас всего лишь в трех иксах от преодоления биткоина по капитализации. Хекс и сам находится в трех иксах, чтобы обогнать эфир по капитализации в зависимости от того, какими сайтами метрики вы пользуетесь. Поэтому, знаешь, было время, когда и MySpace был топовым проектом в сети. Никто теперь не пользуется MySpace. Другие проекты могут обогнать Facebook, но Facebook скупает всех, кого могут из конкурентов. Например, они купили WhatsApp, Instagram. Они выкупают любых конкурентов, чтобы вытеснить их с рынка. Так что делает Hex? По своей сути, это улучшенный биткоин. В биткоине используется Proof of Work, который вознаграждает майнеров, которые в свою очередь загрязняют окружающую среду, хотя и по последним данным две трети майнинга делается на возобновляемых источниках энергии. Но оставшаяся одна треть пока все еще работает по старинке, и эта одна треть все еще очень большая часть. Нужно заменить Proof of Work, который оплачивает майнеров и дампит цену битка, чтобы заново заняться майнингом и продолжить загрязнять среду. Так что если убрать все эти негативные внешние факторы и начать оплачивать труд из инфляции, чтобы толкать цену вверх. Заменить все на proof of weight Этим, к примеру, занимаются современные банки, когда заключают с тобой договор о вкладе. Чем на более долгий срок ты заключаешь договор, тем выше процент. Ценность длинных денег уже давно понятна для традиционных рынков. Ни одна криптовалюта не была способна воспроизвести это, кроме моей. Ричард, ты заявляешь, что функционал твоей криптовалюты сродни банковскому депозиту. Поясни, как именно работает HEX, аспект выплаты. Как Hex выплачивает проценты? Hex больше всего похож на биткоин. Майнеры в биткоине зарабатывают проценты. Они покупают оборудование для майнинга и электричества. Выпускают свою награду из воздуха. Как я свое время из воздуха получал биткоин. Просто нажимал на exe файл на компьютере и биткоин появлялся у меня. То количество награды, которую ты получаешь, зависит от количества конкурентов, которые добывают биткоин. И человек, который добывает монеты, это и есть ты сам. Так же, как будто если бы ты нарисовал роскошную картину, и теперь она просто становится твоей. Ты убрался в комнате, теперь у тебя чистая комната. Ты добыл биткоин, теперь у тебя есть биткоин. Хочешь его продать? Продай. Хочешь, держи. Также и в Хекс. Если ты стейкаешь Хекс на определенное время, ты можешь окончить стейк и выпустить себе награду в виде дополнительного Хекс. Если много людей стейкаются, награда в Хекс падает. Если не так много людей стейкаются, значит награда в Хекс увеличивается. Теперь, все ради чего все это происходит, это цена Хекс. Если бы ты купил Хекс в начале января прошлого года и держал бы, не продавая до момента, буквально пару недель назад, ты был бы в плюсе на 386 тысяч процентов, не включая проценты со стейкинга. А с учетом стейкинга ты бы получил примерно на от 30 до 100 процентов прибыли сверху. Это удивительно. И кажется, что это нереально. Это должно быть скам или пирамида. Ничто не может генерировать такие проценты. А теперь посмотрите на биткоин. Он сделал с одного цента 6,5 миллионов иксов за 11 лет. Посмотрите на эфир, который дал 14 тысяч иксов за 5 лет. Учитывая, что Хекс сделал 4 тысячи иксов без стейкинга за полтора года, на самом деле это все просто очень похоже на то, как на ранних стадиях запускался биткоин и эфир. Не мог бы ты объяснить механизм внутри? Стейкинг, выплаты процентов. Потому что если я, допустим, покупаю биткоин или эфир и просто храню его в компании Grayscale или Celsius Network или в любой другой подобной компании, предоставляющей займы и вклады в крипте, mm -hmm. то в этом случае сама компания выплачивает мне проценты. Или, скажем, открывая вклад в банке, то сам банк выплачивает мне проценты. А как это устроено с точки зрения криптовалюты? Вот купил я Hex и храню его в кошельке, в любом кошельке, никто не будет не выплачивать проценты. Но ты утверждаешь, что твоя крипта выплачивает проценты через внутренние механизмы. Совершенно верно. Как это работает? Каждый существующий в мире биткоин был добыт майнерами, как награда за работу, из воздуха. Так же, как и по большей части с эфиром. Подавляющее большинство эфира было выпущено из воздуха, майнерами, как награда. И любая инфляция, то есть награда за майнинг или за работу, происходит из воздуха также и проценту по вкладу в банки. Дело в том, что когда ты делаешь депозит на вклад, банки не дают твои деньги в рост. Они используют вклад для частичного резервирования, то есть для получения большего количества денег от государства, иногда даже почти бесплатно по смешным процентам. Таким образом, твои деньги не идут в рост никому, используется только инфляция от государства в виде денег. Поэтому твой доход со вклада в нормальном банке приносит инфляция. Твой доход, как майнера биткоина, также приносит инфляция. Хекс это та же самая инфляция, если ты находишься в стейке. Но вот в чем разница. Если в Хекс ты являешься стейкером среднего размера, средней продолжительности, ты не получаешь убытка. Потому что ты есть тот, кто получает новые монеты, что является центром прибыли для тебя. Но в биткоине есть негативные внешние факторы, за которые тебе надо платить, тем самым дампить цену, чтобы выйти в кэш, и снова заплатить за электричество и оборудование, и загрязнить окружающую среду. Это плохо для всех, для природы, в том числе для цены биткоина. Если удастся получить тот же уровень защиты, переложить нагрузку на саму сеть как это устроено в эфире, так как Hex на данный момент работает на эфире, то можно получить большую прибыль. Это просто более эффективная система. Так что вместо дампа цены каждые 10 минут для оплаты электричества, у нас ничего подобного в Hex нет. И все, чем является биткоин, это по сути Excel, который запрашивает пароль для отправки и инфляционирует 1,2% в год, чтобы все были довольны. Также и в Hex. Только выплата идет стейкерам, которые удерживают цену а не майнерам, которые дампит цену битка. Итак, пройдемся по волнующим темам. Я не утверждаю, так это или нет, но есть такие опасения, что Хекс это схема понца Потому что и, и вот люди, чего боятся и предполагают, что Хекс сам по себе генерирует новые монеты, в кавычках, из воздуха, и эти новые монеты используются для выплаты процентов новым пользователям поверх существующих выпущенных монет. И тут проглядывается аспект пирамиды. Скам, ответь на это. Отвечу. В крипте очень много разного скама. Я был в биткоине с тех времен, когда все говорили, что это скам. С самого начала. Питер Шифф, Насим Талеб, Нурель Рубини. Они все тебе скажут, что биткоин это большой огромный скам. Пирамида. Но биткоин был куплен одним из самых богатых людей в мире, Илоном Маском. Одной из самых успешных компаний в мире. Теслой. SpaceX. Майкл Сейлор купил. Израильский пенсионный фонд купил. Биткоин стал законным платежным средством в Сальвадоре. Всегда найдутся люди, которые будут считать себя умнее всех других. Иногда такие люди отстают от жизни. Как в случае с Уорреном Баффетом. У него нет криптоактивов. Чарли Мангер отстал от жизни. И еще кое-какие трое умных людей, которые упустили шанс научиться у рынка полезному. Рынок открыл нам следующее. Что швейцарский банк у тебя в голове Почти стопроцентный аптайм, доступность 24 часа в сутки, никаких третьих лиц. Это все очень ценные фичи в мире, где доллар постоянно и бесконечно обесценивается, а цена биткоина только идет вверх и удваивается каждый год. И в среднем не падает на отрезки трех с половиной лет. Нет ни одного человека, кто бы потерял деньги на биткоине, кто бы купил его и просто держал 3,5 года. Никто. Но эти люди, у которых зашкаливает высокомерие, никак не научатся у графика цены. Не могут перестроиться от одной парадигмы на другую. Если бы они подписались на меня, то стали бы немного умнее. Поэтому если ты отдаешь свои монеты этим индивидуумам с надеждами, как ты говоришь, что они принесут тебе проценты, вот так именно люди, наоборот, теряют деньги. И это является противоположностью того, для чего криптовалюты были изобретены. Ты отдаешь свои бабки людям в надежде будущей прибыли, а их постоянно взламывают. Постоянно. Была компания, которая одолжила свои монеты, по типу, как это делается в Celsius Network и BlockFi. Компания обанкротилась. В итоге потеряли кучу денег и просто не смогли расплатиться со всеми. Обанкротились все. Так же, как обанкротилась в свое время Entegox, BTCE. Родригес CX, биржу KuCoin взламывали, Binance взламывали. Каждый раз, когда ты отдаешь свои монеты кому-то другому и делаешь все наоборот от того, для чего была крипта придумана. Первая строчка газет про потери вся твоя. То, что спроектировал я, это то, как крипта обязана работать. Ты самостоятельно получаешь награду, приватные ключи только у тебя, никто не может остановить программный код, выключить смарт-контракт нереально, обмен всегда доступен. Это просто великолепно, и сделано идеально. Это противоположность схемы Понци. Первоначальное определение пирамиды дал Чарльз Понци, и оно основано на словах о том, что можно купить за доллары, дешевые марки в Италии, и зарабатывает на перепродаже марок в более дорогих странах, например, в США. И в своей маленькой японской схеме все работало прекрасно, но если придать этому масштаб, схема никогда не сработает. Все разрушится, как карточный домик, потому что такие схемы основаны чисто лжи. В крипте этого полным-полно. И все пирамиды построены на лжи, на всех уровнях. В нашей системе нет ни единой лжи. Так же, как и в биткоине есть инфляция, которая поощряет держать цену. Так же, как и вклад в банки. Мы просто скопировали параметры системы банка и положили на блокчейн. Принцип пирамид понятен, Ричард. Но вернемся к вопросам механизма. Утверждение, что крипта генерирует новые монеты, и эти монеты используются для выплаты процентов новым пользователям поверх существующих монет. Это какое-то заблуждение о том, как все устроено? Не мог бы ты объяснить? Это все равно, что сказать, что ты должен самому себе денег. Это как будто ты сам себе нарисуешь пони, и вот ты смотришь на рисунок и говоришь, «Теперь этот рисунок пони мой». И если мир видит ценность в этом рисунке, тогда супер. Ты только что из воздуха придал ценность рисунку и заработал. По аналогии, считай, что ты выпустил себе новые монеты. И уж если мир видит в этих монетах ценность, которая, кстати, в крипте может быть вполне неосязаемой, Типа, оу, у нас есть крипта с изображением собаки. Бац, и эта собака опережает по росту биткоина на 40 иксов. Оу, у нас есть теперь другие крипты с изображением собак разных. Кто-то берет и просто присваивает картинке JPEG серийный номер. И этот рисунок даже в интернет вряд ли будет вывешиваться. И теперь этот серийный номер стоит миллионы долларов. Мы видим тупые вложения в несуществующие ценности в крипте. И иногда даже в обычном финансовом мире. Потому что у людей реально слишком много денег, и их надо куда-то потратить чтобы заработать еще больше. Поэтому этот концепт, что какой-то проект, сразу называется пирамидой. Позволь расскажу о трех типах пирамид. Пирамида – это когда ты лжешь о том, что есть какая-то бизнес-активность, есть какие-то прибыли. Но на самом деле ничего из этого нет, и ты просто платишь последнему человеку из притока новых людей. И твой баланс потихоньку идет к дну, потому что у тебя много негативных внешних факторов. В моей системе ты всегда выпускаешь дополнительный хекс сам себе, который тебе полагается. Оу, oh, возможно это пузырь. Люди думали, что Amazon будет стоить ничего, но потом переосмыслили и поняли, что он будет гораздо больше стоить, чем ничего. Но потом еще раз решили, что Amazon будет стоить ноль. Был ли Амазон пирамидой, поскольку он упал на 95%? Нет. Теперь Амазон 50% всей электронной коммерции в США. Но люди, человеческий род, путем ценообразования решают, что сколько стоит или не стоит. Это чисто человеческая проблема, а не проблема индустрии или бизнес-процесса внутри проекта. И какой третий способ? Многоуровневая система рефералов. Почему им это можно считать скамом? Потому что существует слишком много третьих лиц между самим продуктом и услугой и потребителем. Существуют правила, такие как правило МВ, что 70% прибыли должно быть сгенерировано от прямых продаж, а не от сети реселлеров. В HEX нет реферальной программы, никаких уровней рефералов. Таким образом, это не пирамида и не схема, а что до пузыря, Что были падения курса 75% около 5-6 раз. Но мы продолжаем делать All Time High раз за разом. Это по-вашему выглядит как распространенный вид пирамиды? Знаете, как это назвать? Это все равно, что биткоин и эфир падают на 85% каждые 4 года, эфир падал 95% один раз. С самого начала торгов HEX на этом же рынке ниже рекордных значений битка и эфира не падал ни разу. Посмотрим на график. За последний год рост действительно потрясающий, хотя и не наступил новый all time high. И Хекс также упал, как весь рынок крипты. Oh, мужчина, наш all тайм хай был три недели назад. All time high был буквально 18 дней назад. Буквально. График не врет. Просто наведи курсор на самый верх. А, 17 июля, да. Действительно, новый all-time high, да. В то время как все остальное падает, мы ходим на all-time high. Биткоин находился неделями на половине своего all time high, неделями. Хорошо. А эфир, в свою очередь. Да, извини, продолжай. Mm -hmm. Да, я This уже chart, заранее подлетел чарт и прикинул по математике, что за последний год цена выросла на процентов, то есть в 27 раз. 20 хексов за год. Причем смотрел я это все на Coin Market CoinMarketCap. На разных ресурсах можно это делать, но вот что меня удивило. Тут инфа о том, что капитализация HEX почти 20 миллиардов. Если учитывать цену на сегодня, теоретически это должно заставить HEX подняться близко к доджкоину. И вот я смотрю ранкинг моей. Нет yeah. на сайте и вижу некоторые монеты, которые здесь находятся. По каким-то причинам HEX должен быть вот здесь, yeah. под доджкоином, на восьмом месте, то есть на девятом после Polkadot. Но по какой-то причине сайт решил не листить здесь HEX. И снова смотрим на цену. Такое ощущение, что что-то мешает. В, В чем маркетинг. дело? Когда ты обращаешься к CoinMarketCap, ты получаешь ответ, вы, ответ, что мы хотим вы, видеть вы, вас вы, на большем вы, количестве uh, бирж. То есть CoinMarketCap был куплен биржей Binance, которая просит миллионы долларов за листинг. Если они будут листить проекты бесплатно, наверное, они не будут получать бессословные деньги. Безусловно, есть элемент коррупции и сговора на рынке криптовалют. А то, что биржа покупает популярную систему ракинга, это иначе как прямым столкновением интересов не назвать. И надо сказать, что когда ты идешь на третью страницу, я могу показать много других проектов, которые там быть не должны. У нас идеальный стопроцентный аптайм с начала запуска, а у коина Бинанса, например, не стопроцентный. Так что Binance и CoinMarketCap, market cap компании, которые мы тут наблюдаем, не обладают тем же аптаймом, как у нас. У них нет таких же хороших показателей цены, как у нас. Мы более продуманный, превосходный продукт по сравнению с ними. Им нужно поучиться у нас, убрать свои недочеты и быть лучшим в плане обслуживания. Дело-то в чем? Во-первых, капитализация – это никчемный параметр. На нем нельзя заработать. Нельзя поставить ордера на покупку или продажу. Никто не генерирует доход с этого параметра. Маркетмейкеры не могут заработать с этого. Биржи не могут заработать на нем. Единственное, на чем делают деньги, на цене. А если ты биржа или маркетмейкер, то можешь заработать на объеме. А откуда берется весь объем? От потока потерявших бабки пользователей, которые пытаются заработать на цене. Поэтому все, что рекламируется в крипте, сделано для того, чтобы отнять у тебя денег. Самый популярный сайт для трейдинга, eToro.com, у которого реклама в каждом ивенте по киберспорту. На самом верху сайта сказано 67% наших клиентов теряют деньги. Но это неправда, потому что дела обстоят намного хуже. Та малая часть людей, кто выигрывают, и те, кто теряют деньги, абсолютно несоотносимы к этой пропорции в 67%. И за счет всех этих людей, ЕТОРО e умудряется запихнуть свой логотип куда угодно. На такси, на играх по футболу, на гоночные машины. Сами продолжите. Крипта вообще построена вокруг тех, кого хотят сделать жертвой. Сам Google даже не дает возможность рекламировать крипту открыто. О, подожди, что значит построена вокруг тех, кто хочет сделать тебя своей жертвой? Объясни. А откуда ты думаешь, вообще приходит прибыль в закрытой системе? Биржи делают миллиарды долларов на торговле с плечом. Деньги приходят с уничтожения своих же пользователей. Биржи выжигают своих клиентов, ликвидируя и раздавая марджин кола налево и направо. Пользователи теряют в том числе и последние сбережения. Они не просто теряют деньги, они теряют здоровье, отношения, время. Вот что такое большинство крипты. Посредник — это тот, от которого криптовалюта должна избавиться в первую очередь. Вот есть биржа, с возможностью брать плечо. Они и есть посредник. А слева сидит тип, который смотрит в экран. А справа другого чел, который смотрит в экран. Они пытаются украсть друг у друга деньги. Этот думает, что цена пойдет вверх, другой вниз. Почему биржа выигрыша? Да им не важно, в какую сторону пойдет цена, пока эти оба чувака получают ликвидации снова и снова, до тех пор, пока оба не лишатся всех денег. В итоге мы имеем богатые биржи и бедных пользователей. Потому что в крипте не должно быть посредников, которые получают деньги на обмене. Вместо того, чтобы купить и холдить, ты думаешь, сможешь преодолеть 6,5 миллионов иксов по сравнению с биткоином, или будешь пытаться трейдингом обогнать хекс, который дал 380 тысяч процентов за полтора года. Люди теряют деньги на жадность, а должны просто купить и держать долгосрочно. Я создал ту систему, которая вознаграждает долгосрочные ожидания. Подожди, ну так ведь работает любая биржа, например, биржа акций. Mm -hmm. Ну, до определенного момента да. Но они не дают тебе плечо X100. Они не дадут тебе плечо X125. И у них нет коррумпированных сайтов по капитализации, продающих рекламу скам-проектов. У каждого, у кого есть бюджет, достаточный, чтобы выставить рекламу на сайте, по большей части просто хотят сделать своих пользователей жертвами. Я просматриваю все эти сайты и понимаю, что у обычного пользователя не будет способа уберечься от беды. Okay. Перейдем к следующему вопросу. У многих возникает ощущение, что ты владеешь слишком большим количеством ХЭКС. Если примерно, то какой процент владения у тебя сейчас? Именно хекс, которым ты владеешь? Я никогда не говорю, чем обладаю. Но поговорим о централизованном владении. В мире были эксперименты, когда люди пытались осуществить финансовую справедливость. И отрубали голову всех, кто богат, и раздавали равные денежные доли всем остальным. Имис эксперимента социализм. Ужасный провал. Мы пробовали еще одну систему, где мы сверх обогатили избранных, а остальных сделали бедными. Имя капитализм. И капитализм просто уничтожил социализм и коммунизм, где бы они ни были. В капиталистическом обществе, как в США, 1% людей владеет 50% всего, что есть. И этот показатель только увеличивается. Но при этом у нас растущий ВВП, растет вообще все. Плохие дела только со стоимостью образования и медициной. Все остальное день до дня улучшается, в том числе и количество вещей, которые можешь купить. Компьютеры мощнее, машины безопаснее, забудется сами утром. До сих пор помню, как старые тачки не заводились вручную утром. Поэтому эта идея, что можно сделать мир лучше путем равенства, неработоспособна. И поверх этого бедные люди не умеют отсрочить вознаграждение. В итоге все равно отдают все накопления богатым тем, кто умеет отсрочить вознаграждение. То есть людям, которые умеют инвестировать. Все, что касается развития личности, заключается в выборе того, что лучше в долгосроке, чем в краткосроке. Представь, сколько биткоин-миллионеров было бы на свете, если бы никто не старался, трейдить, если бы они не пытались предугадать рынок, а просто бы купили и держали. Люди, которые забыли, что у них есть жесткий диск, полный биткоинов, оказались теми, у кого больше всех денег, потому что держали свои жадные слабые руки подальше от своих прибылей. Не так-то и просто просидеть через шесть половиной миллионов иксов, да? Ну хорошо, комментариев по поводу твоего количества хекс не будет. А, ты не мог бы? А, да, извини. А, вот что еще. Централизованное владение совершенно полезно для любого проекта. Самое лучшее время для покупки биткоина было, когда Сатоши обладал 100% выпущенных монет. Для акции Амазона, когда Безос владел 100% акций. Фейсбук, когда Цукерберг владел 100% акций. Централизованное владение суперэффективно для всех индустрий. Спроси, кого хочешь из любой индустрии, какой доли компании кто владеет. Илон Маск владеет 20% тест. Как это повлияло на компанию? Ему что, надо отрубить голову и раздать деньги остальным? Ты хочешь сказать, что кто-то в Хекс осуществляет централизованное владение? Хекс полностью публичен, можно посмотреть, какие ключи обладают частями Хекс. но, естественно, в блокчейне все анонимно, ты не знаешь, кто стоит за адресом. Так, а ты планируешь избавляться от своих монет в ближайшее время или в обозримом будущем? Я могу только ответить, что если посмотреть, как система устроена сейчас, то самые большие холдеры недополучают прибыль так как они не стейкуются, пока все остальные в стейке. Поэтому это сравнимо с историей в биткоине. Сатоши обладал миллионом битков, пока другие продолжили майнить. И со временем он не недоболучил прибыль. Это кейс практически любой индустрии. Со временем фаундеры уменьшают свои доли в бизнесе. То есть недополучают прибыль. Самое большое опасение в том, что фаундер системы, кто бы он ни был, или какой-то огромный кит, что если все продадут разом, возьмут и продадут? Просто в ноль. Да, давайте поиграем в эту игру. Что будет, если все вдруг продадут золото? Золото пойдет в ноль. Что если все продадут все свои дома? Рынок недвижимости рухнет. Что произойдет, если все попытаются забрать все свои деньги из банков? Вопрос. Существует ли что-то в этом мире, откуда можно забрать все свои деньги разом и получить все обратно? Нет, ни одного. Не будем брать во внимание тех, кто купил дома или золото. Может быть, есть какие-то большие киты в Хекс, которые смогут что-то подобное натворить? Нет. Нет? Нет такого понятия, как время, в течение которого ты не можешь продать свой дом. Нет такого понятия, как время, в течение которого ты не можешь продать все свои акции. Когда ты в стейке Хекс, ты по-настоящему не можешь продать свой Хекс, пока ты в стейке. Объясни, что такое стейкинг Хекс и как он работает. Например, если ты делаешь вклад в банки, тебя штрафуют за изъятие депозита слишком рано. Да. Мы делаем то же самое, просто скопировали все успешные параметры с банков. Когда Хекс только стартанул, средняя продолжительность стейка была 4,8 года. А после полтора года существования проекта, средняя продолжительность выросла до 5,8 года. Мне неизвестна ни одна другая экономическая система в мире, где люди добровольно стейкуют деньги без возможности выйти на такое продолжительное время. Чтобы тебе стейкнуться на среднюю продолжительность 5,8 года, нужны много стейков по 10 лет и много 15-летних стейков. В Хекс люди стейкают миллионы, миллионы и миллионы долларов, иногда по 10, 12, 15 лет. В мире нет ни одного финансового инструмента, который выдавал бы такие показатели. И мне очень забавно, когда люди говорят, что все упадет в ноль, все продадут сразу в один день, а настоящая реальность, подкрепленная фактами, совершенно говорит об обратном. Люди доверяют Хексу настолько, сколько не доверяли ни одному финансовому инструменту в жизни. И эти люди доказывают, насколько они играют в долгосрок. В рынке недвижимости такого нет, на рынке акций такого нет. Ты буквально можешь видеть... Как будет выглядеть рынок HEX в будущем? Это настоящий прорыв. В моем продукте существует технологический прорыв и революция в определении динамического рынка, который не существует ни в одном другом месте. Теперь по поводу стейкинга. Возможность выйти все-таки есть. Если ты продержал стейк 50% всего времени от заявленного, то ты можешь забрать тело депозита, но проценты теряешь. Если ты попытаешься выйти раньше, чем половина всего времени стейка, тело депозита штрафуется. И куда все эти штрафы идут? Они идут в пользу стейкеров, которые честно держит свое слово и держит стейк до конца. Так и должно быть. Это называется двигатель правды. Тебе известно количество пользователей в системе HEX? Если смотреть просто на количество адресов, то их примерно 300 тысяч. Но это не говорит о количестве пользователей. Потому что иногда пользователи делают такую штуку, называется airdrop. Они просто рассылают монеты по всем адресам, чтобы хекс попробовали на вкус. Поэтому считать самыми хардкорными пользователями хекса можно считать стейкеров. Это те, кто играет в долгосрок. Платят комиссию в сети эфира, чтобы застейкаться. Если не изменяет память, примерно 41 тысяча стейкеров всего. Но где-то между 35 и 41 тысячей. That, that number, uh, и это количество uh, пользователей I, I прибавилось, когда? В начале года или за последние дни или месяцы, когда должна быть некоторая корреляция между AirDropом и последними событиями. Или около 21 тысячи прибавилось в прошлом году. Где это можно посмотреть? это все можно посмотреть на hex.vision, там есть все данные, можно их вытащить, посмотреть. Средняя продолжительность стейка. Ты можешь понять, где люди оканчивают свои стейки. Тем самым ты можешь понять, где тебе оканчивается стейк, чтобы было меньшая волатильность. У нас очень много интересной механики, например, которой нет в биткоине. В биткоина только цена, хэш количество транзакций. И все. Okay. А у нас есть цена и много-много других вещей. Ну, okay, хорошо, so uh, пожалуйста, объясни мне, вот я как будущий инвестор, потенциальный инвестор в Хекс, я хочу зайти, стейкнуться, и, например, что если цена упадет вниз, и я yeah. захочу yeah. выйти? Yeah. По каким-то своим причинам, ну, скажем, персональным, меня оштрафуют за это, правильно? Я люблю твои вопросы, мне очень нравится, как ты их задаешь. Ты можешь зайти в Хекс и вообще ничего не стейкать. И даже в этом плане, если бы ты купил на самом старте, ты бы получил 380 тысяч процентов, если бы ты купил 5 января продал недавно, 16 дней назад. No вообще без стейкинга. Никаких стейкингов. Но если ты все-таки решил стейкнуться, стейкнуться, ты бы получил и даже больше. So тебе не обязательно стейкаться? No no То есть это you не обязательно? No, Абсолютно нет. И ты также you можешь стейкать всего лишь на один день. No, just just Просто один день. Можешь стейкнуть на два дня, а можешь выбрать число от 1 до 5555. Количество дней выбираешь только ты. А можешь вообще не стейкать. И вот сама магия, вишенка на торте, виртуальное кредитование. Стейкинг уменьшает предложение, что ведет за собой повышение цены. А кто может получить выгоду от поднявшейся цены? Только те, кто не в стейке. А кто оплачивает эту возможность, которая уменьшается каждый раз? Те, кто не в стейке, не получают ничего от инфляции. Ее получают только стейкеры. Поэтому те, кто не в стейке, могут пожинать плоды высокой цены из-за уменьшения предложения благодаря стейкерам. Но тем самым они платят в форме неполученных процентов тем, кто в стейке. Это виртуальное кредитование. То есть придется покупать дороже долю рынка, чтобы получить больше дохода. Верно. О какой доходности идет речь? Какие проценты? Средняя доходность по хексу 37%. Но чтобы ее получить, надо быть стейкером средней продолжительности и среднего размера. Но самый главный компонент там время. Таким образом, если средний стейк 5,8 года, ты стейкнешься на меньшее количество времени, ты не получишь эти проценты. Ты, может быть, получишь 17 процентов или 15 процентов. Система честно вознаграждает тебя за размер и продолжительность. Это просто офигенно. Это звучит как премия за время. Yeah. Например, я спекулянт, я хочу поспекулировать yeah, на цене, я же могу это сделать? Да. Сейчас в системе 90% монет не застейкано вообще. И только 10% находится в стейках, поэтому такая высокая доходность. Будет больше стейкеров, будет меньше доходности. Но также и цена будет выше, потому что предложение будет меньше. Хекс имеет отличную систему автобалансировки. В завершении, вот о чем хотелось бы спросить. Комиссия по ценам бумагам и биржам и ее председатель Герри Генслер, Теперь обладают большим знанием в области криптовалют. По-видимому, научились более эффективно отлавливать скамы и всячески прекращать их работу. Да на самом деле не совсем. Ну, допустим, какой-то прогресс в этом деле у них есть. Нет никакого прогресса. Давай ответим тогда всем, кто сомневается в ХЭКС. Кто-нибудь из этой комиссии когда-нибудь контактировал с тобой по поводу твоего проекта? Нет, никогда. Ни разу. Мой имейл совершенно нетрудно найти, я публичный человек, всегда провожу стримы онлайн, бывает по 8 часов. В отношении меня или тех, кого я знаю, никогда не присылались никаких уведомлений или предупреждений от комиссии. Я могу сказать почему. Потому что ХЕКС это противоположность пирамиде. Вот чем занимаются все пирамиды. Они обещают бессословные какие-то прибыли, берут твои деньги и просто исчезают с ними. В принципе, конец истории. Можно это назвать кемом или ракпулом. Хекс был totally запущен complete, готовым продуктом и полностью децентрализованным. Никаких изменений не было внесено вообще. У биткоина были большие проблемы, потому что его код пытаются изменить. Они so yeah, the пытались ускорить it, работу сетей. получился бак с инфляцией. Хакер мог выпустить сколько угодно монет два года назад. Хорошо, что девелопер Bitcoin кэш нашел в себе силы не раскрывать код никому только разработчикам биткоина. Теперь про благотворительность. Тебе удалось поднять 27 миллионов долларов в благотворительный фонд по борьбе со старением. Как тебе это удалось? Sure. Изначально я был волонтером одного из фондов, который называется «Sense Foundation». В 2006 году в Кембридже, основанный Обри Де Греем. замечательный человек. И Мне всегда хотелось сделать гораздо больше для них, но руки не доходили никак. Поэтому я сказал себе, ну, я сделаю новую монету. Назову ее Пульс. Она будет лучше эфира, исправит все недочеты в виде майнеров, которые уничтожают окружающую среду, с лучшей ценой, лучшим механизмом стейкинга, с сохранением приватных ключей. Это будет самым большим аирдропом в мире. Все получат 10 тысяч монет за каждый вложенный доллар. Будем сжигать 25% комиссии, не будет никакой инфляции. И я эту монету аирдропнула бесплатно. А кому именно? Тому, кто пожертвует фонд Science Foundation, который является зарегистрированным фондом в США по соответствующему разделу 501c3 уже более 10 лет. Вы можете получить налоговый вычет, если вы житель США, Канады или Англии и некоторых стран в Европе. Они занимаются настоящим медицинским исследованием, которое может спасти вашу жизнь или жизнь ваших близких. Это вам не один из тех фондов, куда вы просто отдаете деньги и ничего не получаете взамен занимаются настоящей работой, которые могут продвинуть все человечество вперед. Обычно их годовой бюджет варьировался от 1,5 до 2,9 миллиона. Было дело, и Виталик Бутерин донатил 4 миллиона им буквально несколько месяцев назад. И в семнадцатом году тоже дал 4 миллиона. Как раз во время бычьего рынка, который чередуется медвежьим рынком, в котором мы как раз сейчас находимся. Я все еще думаю, что мы упадем на 85% от пика никто так не считает 80 процентов откуда Yeah. Я думаю, биткоин потрогает 10 тысяч от своего пика в 65 тысяч. Потому что это то, чем он занимается 95%. обычно. Эфир, как правило, 95%, 95 падает в медвежьем рынке из-за меньшей ликвидности. ликвидности. Поэтому, когда биткоин взлетает вверх, эфир взлетает еще выше. Люди в моей крипто -тусовке говорят, что прошлые циклы не повторятся, и биткоин не упадет так низко, как раньше. Потому что в рынок пришли институционалы, и устроились прекрасно в экосистеме биткоина, и, скорее всего, волатильность будет гораздо меньше из-за большей массы денег. Да нет, это неправда. У меня есть длинная история про исколов которые я делал раньше, и я всегда был прав. В переписал писал 65, это топ, все, падаем вниз. В По последнем цикле эфир вышел на пик через 27 дней. Угадайте, что в этом цикле произошло. 27 дней, и эфир вышел в топ. Я оказался правым, все остальные нет. То же самое произошло в 2017 году. Если зайдете на сайт вы увидите, о чем разговор. Я не удаляю свои слова, можете посмотреть. За последние два года было только одно предсказание, и этот был топ цены. Поэтому всем этим фантазерам, братухам, которые говорят, что мы не можем опуститься ниже стоимости майнинга, думающие о том, что это и удержит цену. Нет, ни в том цикле, ни в этом цикле ничего подобного не будет. Цена майнинга следует за ценой биткоина, а не наоборот. Многие якобы смотрят на ведущие индикаторы, хотя по-настоящему они отстающие. Теперь про концепт, самый богатый парень купил. Как ты думаешь, кто после него купит? Думаешь, там очереди самых богатых людей? Купить топ-цены после кого-то? Это сумасшествие? Нет. Все, кто могли купить, уже купили. Теперь пора и вниз сходить. И когда внизу всех растрясут, вот тогда и время, когда мы будем подниматься. Я годами в крипте, я это вижу, все эти циклы, постоянно повторяющиеся. И я тот, кто называет топ-цены, а все те, кто просто болтают, покажите мне их твиты, покажите. Все их calls и пусть они покажут, что они были более правые, чем я. Итак, Ричард, ты продолжаешь утверждать, что мы в медвежьем рынке. А можешь объяснить, почему? Если в двух словах, то в самой познающей системе существует параболический рост. Это означает, что более массивные свечи делаются за более короткие промежутки времени. И обычно, когда ты смотришь дневные свечи, недельные свечи, они кажутся длиннее и длиннее за более короткий промежуток времени в форме хоккейной клюшки. Когда ты вываливаешь из этой параболы, эмпирическое правило гласит, что мы упадем на 85% от всего движения. Но в биткоине, как правило, ты не падаешь на 85% от движения. Ты падаешь 85% от всего рынка биткоина. И до сих пор мы видели забег хоккейной клюшки, затем выход из параболы много-много-много раз. Можешь погуглить чарт «Психология крипторынка». Забег... Поход вниз. Теперь бычья ловушка. Это то, где мы сейчас находимся. В 2017 году биткоин дошел до 20 Потом упустился на 10-200. Обратно на 17 400, Сделал 70% вверх. Все налипли. Ланги пошли все. И потом да, Дамп, там там 6 тысяч, дамп. Почти до 3 тысяч. С самого дна до 14 тысяч. А там объявилась известная понсо схема, плюс токен. Всех арестовали. В день ареста создателя, бум, на 3400. Нашли еще одно дно, поднялись. Здравствуй, ковид. За две недели 65% вниз. А что тогда будет с Хекс, если биткоин упадет до 10 тысяч? С тех пор, как 65 мы на 55% упали вниз, Хекс сделал all-time high. Эфир упал больше, чем на 55%. Извиняюсь, биткоин упал на 55% своего топа, эфир больше 60%. И в это время Хекс сделал all-time Хекс декалерирован от биткоина и эфира, потому что большинство ликвидности предоставлено в USDC. Большинство крипты друг за другом следует не из-за того, что какая-то есть рука рынка, которую управляет. Просто в их торговых парах есть соотношение биткоина и остального. Расскажу, о чем недавно узнал. Хочу популяризировать эту идею и назвать законом Харта. Причина, по которой все цены ходят друг за другом, потому что их ликвидность связана с торговыми парами, которые друг друга заменяют. Биржа Uniswap выпустила токен, который называется «Носки» и приклеила к ним пару с эфиром. Эфир поднимается на 20 иксов, гадая, что случается с этими носками. Они начали стоить 40 тысяч баксов. И тут я понял, погодите, эти носки не стоят 40 тысяч долларов. Оказывается, все потому, что их можно обменять на тот актив, который с ними связан, который поднялся в цене. Поэтому, если у вас есть что-то взаимозаменяемое между собой, что скреплено друг с другом, они будут друг друга толкать вверх. Если мы захотим, чтобы это перестало так работать, то нужно будет как-то каким-то образом держать цену ниже. Например, ты купил биткоин, и он поднялся на 10 тысяч иксов. Нужно будет как-то это всю массу продать, если ты хочешь держать правильное соотношение в паре. Тебе придется продавать очень много, потому что твое портфолио раздуется, и тебе нужно будет продавать монеты. Ричард, ты сказал, что большинство ликвидности Хекс состоит из доллара. Что ты имел в виду? Ну, когда ты просматриваешь все стаканы в любом спекулятивном инструменте, можно увидеть, какой самый часто встречающийся знаменатель у номинала. В криптовалюте Эфир большинство ликвидности составляет пара Эфир-Биткоин. А большинство ликвидности в биткоине – пара биткоин-доллар. Поэтому биткоин против доллара идет вниз, эфир идет вниз и тянет все альты за собой, которые привязаны к эфиру. Если биткоин растет к доллару, то эфир растет чуть-чуть больше, потому что у него меньше ликвидности, чем у биткоина, и остальные альты, потому что у них вообще никакой ликвидности нет, растут выше. Биткоин растет, эфир выше, альты еще выше. И когда мы выбываем из параболы, когда биткоин опускается, эфир еще 27 дней за ним не идет, а потом опускается еще ниже, и затем, как правило, мы находим дно. Вот так работают самопознающие системы. Этих идей вы нигде не встретите. А, а как это все относится к тому, что хекс привязан к доллару? Но у нас нет такой каскадной системы. Когда эфир падает вниз, нам плевать, потому что всего лишь 15% всей ликвидности принадлежит эфиру, все остальное 85% в долларе. Поэтому, когда мы идем в цене вверх, это потому, что люди покупают хекс. теперь понятно, большинство ликвидности в стейблкоине. Тогда по какой причине обуславливается такой сумасшедший рост на 2700% за последний год? По той же самой причине, что и биткоин вырос? Просто больше людей купили и больше людей не продали. Все, что будут покупать люди и не продавать – у всего этого гарантированное хорошее будущее со, с точки зрения прайс-перформанса. Mm. Есть ли какой-то предел Market кэп у Хекса? О, oh, извини, то есть я хотел сказать, ограничено ли количество cap? монет в HEX? Капа монет есть, но ты должен понять, в чем отличие. Если ты средний стейкер в системе, тебе не нужна дополнительная инфляция. Ты выпускаешь сам себе монеты. Инфляционные системы, которые встроены в эфиры биткоин, совершенно другие. У них много внешних негативных факторов. Инфляция эффект, с Кому она идет? Только стейкерам. Мы не загрязняем среду, у нас нет майнеров. Инфляция в Хекс имеет совершенно другую структуру, не похожую ни на кого. Даже если бы она была, то это максимум 3,69% в год, которая равна или меньше той инфляции в 3,8%, которая была в биткоине, когда он впервые достиг 20 тысяч долларов. Ричард, было очень приятно, что ты пришел на шоу. Могу ли я кое-что сказать? Конечно. Если хотите поддержать медицинские исследования, как спасти жизнь себе, друзьям, родным, но кому-то нужно этим заниматься. Если вы не собираетесь становиться биологом в ближайшее время и самостоятельно изучать данный вопрос, нужно оплатить труд людей, которые делают это за вас. Зайдите на сайт sense.org. Осталось всего 20 часов до сбора пожертвований. Или даже если вы не успеете в течение 20 часов, все равно зайдите и пожертвуйте немного денег для спасения жизней. Не нужно заканчивать как Стив Джобс, он умер очень богатым человеком, он проиграл эту игру. Он знал, что есть шанс 40% умереть от болезни сердца, 30% шанса умереть от рака. И вылечить одну болезнь из этих двух дало бы человечеству три дополнительных года жизни, потому что система так устроена, что следующая болезнь вступает в игру, когда какую-то побеждают. Нам нужны исследования, которые излечат болезни и продлят жизни по 3-4 года каждая. Никто не скажет вам про эти цифры. Но это факты. Зайдите и пожертвуйте немного денег. Спасибо за работу в области благотворительности поверх тех существующих проектов, которые у тебя есть. Спасибо за это послание. Спасибо, что почаствовал в шоу. Мужчина, благодарю тебя тоже. Спасибо за приглашение.